Привет всем, добро пожаловать в 2014 год. Как я вам помолодел на четыре года? Как раз вот для хейтеров сбрил бороду. Итак, ребята, сегодня будет благотворительность. Будет благотворительное видео. Я знаю, многие ждали такое видео. Что я хочу сегодня сделать? Я хочу бабушкам в супермаркете оплачивать покупки. Многие из вас уже могли видеть такие видео в интернете. Я, кстати, этими видео и вдохновился. И вот как раз так совпало, да, что я без бороды а бабушки, вы знаете, бороды не любят. Потому что если для них человек с бородой, значит, ты должен быть батюшкой. И вот хотел бы как раз ответить на вопрос хейтеров, которые говорят, зачем ты показываешь благотворительность, почему это не делать тихоря, зачем это показуха. Вот как раз для того, чтобы люди вдохновлялись, чтобы люди посмотрели мое видео и сделали так же. Потому что я бы, например, до такого не додумался. Да, я посмотрел видео украинского блогера, Трушковского, он провел такую акцию, а этот блогер подсмотрел у еще одного блогера. И вот таким способом можно делать добрые поступки и мотивировать людей. Так что я считаю, что о благотворительности нужно рассказывать, нужно это все показывать, чтобы люди брали с себя пример. Я, кстати, не знаю или разрешат мне снимать. Я посмотрел, как это делали другие блогеры. Они договаривались. Сейчас я тоже буду договариваться. Я изначально позвонил в супермаркет, общался с менеджером. Менеджер отнесся скептически к этой идее, сказали, что мне нужно разговаривать с управляющим супермаркета, чтобы, знаете, все это втихаря не снимать, чтобы не было никаких проблем, чтобы наоборот люди, которые будут думать, что это какой-то развод, ну особенно бабушки, чтобы кассирши им говорили, что все нормально, чтобы охранники им говорили, чтобы они не волновались. В любом случае я это видео выложу, даже если у меня не получится договориться, я проведу эту акцию без камеры и потом вам расскажу, как все было. Но я надеюсь, что все будет нормально. Так что пошел я договариваться. Так, ребята, все отлично. Мне разрешили, связались с начальником сектора внешних коммуникаций. Он дал добро. И в следующий раз, если я захочу провести такую акцию, я буду набирать напрямую. Они предупредят руководство, предупредят сотрудников. Короче, погнали. Так, ребята, дела пока идут плохо. Наверное, я плохой выбрал супермаркет. Прошло минут 40, ни одной бабушки я не встретил. Оплачиваю обычным людям покупки. Один кассир, стоим, шутим, короче, прикольно. Здравствуйте, а можно оплатить, оплатить? вашу покупку у нас акция сегодня? Оплатить? Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Хорошего вам дня. Спасибо. Очень приятно. Я не, можете еще идти, берите. А? Да, да, можете еще идти. Так и насколько можно? можно еще. Насколько хотите, идите, Держи. набирайте красную икру. Можете еще даже пойти взять. Все, я свободен. Да, да все. Спасибо. Хорошо вам дня. Вот, дедушка не постеснялся, вернулся и взял себе шпроты, рыб. Вот. Так у нас наступает обед. Подходят уже бабушки. Здравствуйте, я провожу акцию. Можно заплатить за вашу покупку. Благотворительность, просто так вам ничего не нужно сделать. <звы> Можно? А? <Спасибо>. вам. <звы> Все, хорошего вам дня. Так, ребята, знаете, что я придумал? Каждой бабушке буду давать по баночке икры. Почему бы нет, да? Такой приятный бонус. Подошел к бабушкам, сказал вот в супермаркете, что их ждут бесплатные товары, чтобы брали, что хотели. Еще вот так мало взяли и одна баночку больше. О, спасибо большое. Да, хорошего вам дня. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня акции, я рассчитываю за покупку. Спасибо. спасибо Можете еще что-то взять пойти? А что, скажи, что взять, икру, лосось, что хотите. Идите, пока нету людей. Вот я вам икру спасибо. взял. Вот, вот такой. Хорошего вам дня. Короче, ребята, эта фишка тоже не работает. Подходить к людям вот э, в магазине внутри, потому что они все равно боятся, думают, что на кассе от них что-то потребуют. Как им, не объясняй. Они все равно боятся. Здравствуйте, я сегодня провожу акцию. Извините, что напугал. Оплачиваю покупки. Нет, берите, что хотите. Икру я все оплачу. Ну короче, берите все, что вам вот. вот берите, что вам нужно, я все оплачу. Серьезно. А вы кто, может, давай голосовать надо? Нет, я от себя. Нет, просто делаю благотворительность, снимаю социальный проект. В этом супермаркете. У меня все деньги на лекарства после шести операций на технике. О, Спасибо вам. Знал, что... Это такие шубы, это после имевших подруг такая шуба. Берите, что хотите, жду вас на кассе. На любую, на пять тысяч, на десять. Да, Серьезно? Да, мы не привыкли, мы ну, скромные. На сколько, на две тысячи возьмете? Нет. На тысячу хотя бы Нет. Нет. Ну, да, короче, возьмите. Ну, короче, возьмите все, что вам нужно как и как даже больше. Как всегда, и больше. Все, я вас жду на кассе. Все, жду вас. то и на Ой, да. Вот. Там ума есть. есть такая, что там. Да. А сколько лет? Да лет 75, наверное, под О, Она для лечения курит. Слышали, да? Есть бабушка, которая травку курит. Она в расцвете нет? сил, да? Она А, ну понятно, что она с юмором. Так, я покупаю третью партию икры. Купил уже всю икру. Я беру столько за месяц. Нет, не беру столько за месяц. Вот эти рыжи, последний раз я покупала. Ну, Дала кошка, я дала то, что я редко беру, и не благодаря вам. Вот на первый створимый кофе я не брала, я при коммеристах брала, он очень дорогой. А бабушка, хоть и бабушка, я утром не буду на лимфе. Взяли, да, большую? Она, как обыкновенно, нет, не большую, мне рассказано, на подружке. Я о, ну я еще здесь буду час Нет, не, а, нет, просто расскажи о А, конечно, расскажи Это же наоборот, для этого и делать Чтобы Что? люди Что? делали Что? приятные друг другу а не, не надо Вы православный? Боже, сейчас спрашивают за веру Вера, Нет, нет? Это за нет я бы подала церкви за вас Православный, да? как вас зовут? Тарасов. Ну, Спасибо. Спасибо, Спасибо. Я подам, я точно подам. Я. Боже, стайну. все хорошего Спасибо. вам дня. на сегодня акции я оплачиваю людям погодку. Я разумела Можно сказать, повезло, да? Да. 75. Можете еще что взять? Да. Не, спасибо. Хорошего спасибо. дня. Вам так. Спасибо. Рыбу заметил? Ты его предупреждал? А что такое? Рыбу покупается. А все вы видели? Все покупают рыбу. В основном все. Вообще, это такой продукт. Так обычную, не лосось, а вот обычную. Скумбрию там какую-то. В основном все берут рыбу. Если я говорю, что можно тратить. Так, уже воспользовались три человека моим предложением, чтобы пойти и купить что-то еще. И вот эта бабушка сейчас здесь, я хочу, чтобы она... Вините все, колбасу, не Икру хочет? Честно. Честно все. Две банки икры. Что вы сейчас тут хотите? Рыбу так Будет, да? Две рыбы. Нет, ну я ж только что рассчитался. Можете спросить у охранника, у укосивши. Просто делай людям приятное. Благотворительно сегодня. Только сегодня такой день. Я не вот, а я хочу такое сделать в Украине. Так, рыбы можете взять, сосиски, мясо. Так, давайте, а то вы не возьмете, я вам сам. Так, какую курочку. Филе, да? Две филейки. Так, сосиски может. Нет. Вот эти докторские, да? Пачки докторских. Все, жду вас на кассе. Все. Хорошо, Здравствуйте, я сегодня акцию провожу, оплачиваю покупки. Это все вам бесплатно. Да, Бог. Нет. Можете еще что-то пойти взять? Спасибо. Благотворительно сегодня. Спасибо. Хорошего вам дня. Вам Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Так, все, ребята, моя карточка уже не выдерживает, рассчитываю из двух, наверное, слишком много операций. Здравствуйте, сегодня акция, бесплатно вам все, можете идти еще, взять. спросите, нет, не шутка. сегодня только такой день, да, я делаю благотворительность, так что можете идти еще взять. Все, жду вас на кассе, стройте себе да, праздник. Нет, у ну, день рождения, а -а -а. так взяла и шампанское, и коту, и коту. И коту. Ну и нет, от мокрая все. огромное вам спасибо, конечно, для таких несчастных. Поддержка сумасшедшая. Все? Mm -hmm. <сёк> спасибо вам. Да. Хорошего дня. Да. Спасибо. Да, все, вы можете идти. -e. спасибо Бог до, да, до, до, до, до, до и до, до самого последнего денежка. А от всю доски. Не, да? я ни от кого. От, сам да? от себя делаю благотворительность. Спасибо. Все думают, что это с какой-то партии. Ну там... да, мы думали с какой-то. Хорошо, ну, а потому что мы же не все можем купить Потому что такое и только территорию. политики делают, да? Перед делают? выборами Где они? Где политики? Ну, Площадки докажи, строят? Хоть одного Я не успеваю ко всем Здравствуйте Успеваю? Все успеваю. можно Успеваю? Да А, аварийн поможет? А, аварийн поможет? А можно и горил, все, что хочется Я еще успеваю до часа? Да, да а вас еще не пробит, я помню на другой бас. Не надо, Оля, ну, сюда. 192,70. Спасибо. Сколько? 192,70. Спасибо большое. И вам. Хорошо, Ударок. Так, все успел? Да, что Я успела? Ой, спасибо, дай Бог вам здоровья. Господи. Это такое было, честно говоря. Я, соседка, позвонила и не поверила. Тут уже по району слух разошел, Хав. Весь район уже знает, предупредили всех и все бегут. Да, сарафаночка работает. Так, ну все, я буду заканчивать. Так, ребята, на этом я буду прощаться. Немного неправильно я выбрал время, как раз пошла движуха. Все, прощаюсь со всем коллективом. Так, всем конфеты. Это вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Все, всем пока. Вот и все, ребята. Все получилось. Слух по району разошелся. Все бабушки довольны. Одна карточка у меня заблокировалась. Короче, давайте подводить итоги. Многие хейтеры могут сказать, тоже мне миллионер. Оплачиваешь бабушкам покупки. Ты занимаешься серьезной благотворительностью. Ребята, хейтеры. А кто из вас хоть что-то подобное сделал? Кто из вас помог хотя бы одной бабушке? Так что... Давайте делать добро, от чистого сердца, давайте помогать людям. Потому что я учу не попрошайничать, а помогать. Не попрошайничать, а отдавать деньги. Если я хочу что-то сделать хорошее, значит я делаю. Потому что после этого видео многие мне будут писать в личку. Дай денег, дай денег. Ребята, вот смотрите, каждый из вас может помочь одной бабушке. Они много не берут. Они берут там 5 яиц, полбуханки хлеба. Масло, все, вот все, что они берут. Представьте, да, что если бы каждый из вас помог одной бабушке. Вот, посмотрит это видео 30 тысяч человек. И если бы каждый помог, мы бы осчастливили 30 тысяч бабушек. А если вы скажете своему другу, получится 60 тысяч бабушек. Ребята, это мелочь, но для них это очень приятно. Да, сейчас у нас все плохо, везде негатив, плохие новости. Но вот если мы хотим что-то изменить, начинайте с себя. Не нужно винить этих людей, да, они выросли э, при такой власти, да, которая делала из этих людей рабов, их не научили, как зарабатывать деньги. Но если мы можем что-то изменить, давайте меняться. И давайте понимать таких людей, и будем им помогать. Я вообще за такой контент. Пусть даже ребята это делают ради хайпа. Но все равно это добрые поступки. И пусть лучше они зарабатывают деньги на добрых поступках. Пусть лучше таких видео в Ютубе будет больше. Пусть лучше на таком зарабатывает, да, чем на трэше и на всяких пьянках. Так что обязательно поддерживайте такой контент в Ютубе. И не нужно ничего хейтить. Так что, ребята, я думаю, вы замотивировались, вдохновились. Давайте помогать людям. Давайте вместе сделаем этот мир лучше. Я думаю, каждый из моих подписчиков, каждый может оплатить бабушке хотя бы одну покупку. Да, у меня вот 130 тысяч подписчиков. Если каждый будет делать какую-то мелочь, но это будет приятно, и это не останется незамеченным. И плюс, я вот постоял, я столько наслушался, за меня и свечки уже ставят, мне все желают здоровья, успеха. То есть вы всем этим себя подпитываете, вы впитываете положительную энергетику. И это, короче, приятно всем. И бабушкам, и мне, и окружающим. Так что огромное вам спасибо за поддержку, за понимание. Подпишитесь на мой канал. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Передаю привет всем сотрудникам, всем тем, кто меня поддерживал. Я знаю, вы смотрите это видео. Всех люблю, целую. Пока.